Yure Paramaraya, Shambho, Бхуте сварая, кале i with a last <laughs> Сад нисангатвам Нисангатве 상хат нирмохатвам 국민 и вовсе, 金 НИСЧАЛАТАТВЕ ЖИВАН МОКТИ НИСЧАЛАТАТВЕ ЖИВАН МОКТИ На маскарам, на маскарам всем. Wow. As... С каждым днем. Число погибших от вируса растет. Хотя в некоторых странах это удается как-то сдерживать. В других регионах ситуация выходит из-под контроля. К сожалению, Соединенные Штаты Пересекли отметку в 30 или 32 тысячи смертей. Здесь написано меньшее число. В новостях передают о 32 тысячах погибших. За последние 24 часа погибло половиной тысячи человек только в одной стране. По большей части, в пределах нескольких штатов. В Испании 19 тысяч, в Италии — около 22 тысяч, во Франции — более 17 тысяч, в Великобритании — 13 тысяч, в Иране — 5 тысяч. Более 2 миллионов человек в мире инфицированы и 137 тысяч человек, были убиты этим вирусом. И я уверен, что реальные цифры как минимум на 10-20% выше этих. Люди, у которых есть заболевания вроде заболеваний сердца, те, кто принимают аминоблокаторы, они могут умирать при более ранних симптомах вируса. Но такие смерти не приписывают вирусу. Их приписывают другим заболеваниям, которые у них уже были до этого. Но возможно, что без вируса, несмотря на уже имеющиеся проблемы, они бы жили гораздо дольше. За последние сутки от вируса умерло почти 6500 человек по всему миру. В Индии мы пересекли отметку в 422 человека за все время, 28 — только за последние 24 часа. В плане вируса самыми худшими для США были предыдущие 24 часа. Более 22 стран перешагнули порог в 10 тысяч подтвержденных случаев заражения. Индия постепенно выходит в лидеры. Она среди ведущих пяти стран, у которых есть самое большое количество тестов. Мы довольно эффективно двигаемся к масштабному тестированию, что является верным направлением. Керала, уттар прадеш Тамилнад в этих штатах, по предоставленным данным, смертность составляет менее 1%, что мне кажется, было предсказуемым. Помните, как-то я говорил о том, что люди родом из Южной Индии могут обладать чуть лучшей сопротивляемостью к этому вирусу просто из-за своей диеты, близости к земле, а также из-за определенных аспектов их генетики. Процент держится на минимальной отметке. Это хорошо. В Тамилнаде введение карантина показало очень хорошие результаты. Были обнаружены и заблокированы 170 очагов. Mm -hmm. Простите, это было для Индии. И для двадцать 22 очага с высокой концентрацией. Постепенно мы узнаем все больше и больше фактов о жизнеспособности вируса. Теперь говорят, что вирус перепрыгивает с одного человека на другого не столько из-за близости друг к другу. Это может происходить и с помощью системы кондиционирования воздуха. Авиаперевозки и, в некоторой степени, железнодорожные перевозки будут представлять собой сложную задачу, потому что, потому что они не могут оперировать без кондиционера. Больницы, в которых есть кондиционеры, могут очень эффективно распространять вирус. Это все пока не подтверждено, но также пока не было и опровержений. Без сомнения, сейчас непростое время. Экономическая ситуация во многих местах по всему миру выглядит довольно мрачно. Если мы вернемся к экономической активности хотя бы к середине мая или июня, возможно через 6-9 месяцев мы сможем постепенно начать движение вперед. Не на том же уровне экономического благосостояния, на котором мы были, но все же на достаточно неплохом. Но если потребуется больше времени, чтобы заставить снова включиться сельское хозяйство и бизнес, тогда нас ждут тяжелые времена, по крайней мере, на период от 18 до 24 месяцев. Пока неизвестно, смогут ли многие страны выбраться из этого после такого длительного времени. Что касается Индии, то за последние 20 лет мы вывели из нищеты более 240 миллионов человек. И этот вирус, изоляция и понижение уровня экономики могут толкнуть этих людей обратно за черту бедности, что очень прискорбно потому что потребовались десятилетия усилий, чтобы вытащить их из бедности, и снова назад. Это будет не очень хорошо для образования, для бедных слоев населения, для экономики и общества в целом. И это будет тяжело для женского населения, особенно в такой стране, как Индия когда экономика на наперекосяк. Даже в рамках семьи тот, кто наиболее уязвим, к сожалению, страдает больше всего. Потребовались огромные усилия, чтобы девочки в этой стране начали ходить в школу. На сегодняшний день в школу ходит очень высокий процент девочек даже в сельских районах Индии. И, возможно, этот показатель лучше, чем в большинстве стран. Но эта ситуация может откатить весь прогресс назад, никто не знает, насколько. Но определенно мы в этом плане сделаем шаг назад. Нужно будет заново выстраивать многое, что отбросит нас назад даже и не знаю, насколько. Здесь есть свои вызовы. Я надеюсь, что, будучи людьми, мы станем гораздо более стойкими, чем вирус, и сможем восстановиться сорвением, энтузиазмом и энергией, потому что в масштабах эволюции на этой планете мы идем под номером один. Пришло время доказать это, насколько осознанно, разумно и стойко мы сможем восстановиться. Я думаю, что во многом для нас это тест, чтобы понять, кто мы на самом деле. Сама эта ситуация напоминает войну, но никто в нас, к счастью, не стреляет, по крайней мере, Никто не бомбит наши дома. Никто не гонит нас огнем оттуда, где мы живем. Если мы будем осознанны и осторожны, мы выживем. Если вы слегка самонадеяны, то придется заплатить свою цену. Вопрос от Рама Девигару. Намаскарам, Садгуру, вы много раз упоминали о науке сотворения богов. Ваши слова меня поразили, но я так и не поняла, что именно вы под этим подразумеваете. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Рама Девигару, Судя по имени, она говорит на языке телугу. И у нее есть сильное желание втянуть меня в неприятности. Потому что Бог — это как взрывчатка. А тех, кто с ним что-то делает, обычно убивают те, кто считают себя воинами Господа. Если Бог настолько всесилен и всемогущ, чтобы сотворить это бесконечное мироздание, не думаю, чтобы Он сделал вас своим воином. Вы чересчур для этого малы. Вы можете нанести вред другому человеку и, конечно же, другим животным, растениям, деревьям. Находясь здесь, на этой крошечной планете, вы можете сходить с ума и даже сбрасывать чертову ядерную бомбу. Но во Вселенной ничего не случится. Вы слишком малы. Это так. Так что не думаю, чтобы Создатель сделал вас своими воинами. Давайте рассмотрим желание Рамадевигару. Пожалуйста, заручитесь смелостью, чтобы взглянуть на это очень серьезно. Скажем до того, как на эту планету пришли люди. Многие глупцы верят, что мир начался исключительно с появления людей. Но сегодня любой школьник знает, что это не так. Мир — существа, растения, деревья и тараканы. Все они были здесь намного раньше нас, за миллиард лет до нас. То есть вы верите, что когда людей не существовало... На планете Земля был Бог? Даже сейчас, если все человечество ляжет спать на два часа, каждый человек... Вы считаете, что где-то будет Бог? Бог, таким, как мы его знаем, это продукт человеческого ума. Разумеется, мы с вами не создавали эту Вселенную, это мы знаем, но... Само представление о том, что там наверху сидит большой человек и делает делается это, является продуктом детского ума. Я хочу, чтобы дамы помнили, что Бог это мужчина, Рама Девигару. Чтобы ты помнила, он мужчина. К счастью, в индийской культуре мы сами создаем богов, потому что мы подходим к этому осознанно. В целях гендерного равенства мы создали богов мужского и женского пола. Но нужно понять, что везде, где люди верят, что Бог действительно находится там наверху, и что Он создал вас, существует только Бог мужского пола. В этой стране мы освоили технологию создания богов. Что это значит? Прежде всего, это культура, в которой нет концепции Бога. Бога нет. Все те, кому вы поклоняетесь, — это иконы прошлого. Возьмите Шиву, Раму, Кришну, кого угодно, Будду. Это все люди которые когда-то ходили по этой земле, пережили всю драму жизненных невзгод больше, чем вы. Но поскольку они стали настолько значимыми, мы воспринимаем их как источник вдохновения для лучшей жизни. Что для людей естественно — стремиться к чему-то, что сделает вас лучше. Есть что-то лучшее, чем вы, и вы равняетесь на это. Таким образом вы можете улучшить себя. Это хорошее стремление. Но изобретать что-то, а потом верить в это — это трагедия человечества. Потому что, по сути, это происходит из фундаментального уровня самообмана. Вы не хотите осознать, чего я не знаю, того не знаю. Недостаток смирения и честности. Вы верите в то, чего не знаете. Как только вы говорите «я верю», мы должны быть осторожны, потому что то, во что вы верите, более священно, чем сама реальность. То, во что вы верите, важнее самого существования. То, во что вы верите, важнее самого явления жизни вокруг вас, потому что это ваша вера. И, конечно, ваша вера даже больше, чем творение и создатель. Хотя, позвольте мне изменить термин, если я скажу «создатель»… Видите, Садгуру тоже верующий. Язык ограничен в выражениях. Мы можем сказать «источник мироздания». «Источник» — тоже не совсем верное слово, потому что вы думаете, что он находится где-то в одном месте. Но факт в том, что ни вы, ни я, не создавали это существование. Оно было здесь до того, как пришли вы и я. Не вините меня за это, хорошо? Не я все это сделал. Сказав все это, в чем же цель создания богов? Во-первых, слово Бог никогда не существовало в этой стране. Мы смотрим только на то, как заставить все работать. Потому что в этой культуре вам всегда говорили, что ваша жизнь — это ваша карма. Карма означает ваши действия. Когда я говорю «это моя карма», это значит «это то, что я сделал». Моя жизнь — моя карма. Значит, моя жизнь — мое творение. Это прекрасно — это мое творение. Ужасно — мое творение. Сейчас я радуюсь — это мое творение. Я несчастлив — мое творение. Понимание того, что... То, как вы сейчас переживаете свою жизнь, полностью ваше творение. Теперь люди говорят, «Но кто-то богат, кто-то беден, почему это так?» Это тоже мое творение. Он родился в богатой семье, я родился в бедной. Все эти богатые, бедные, вся эта чепуха есть только потому, что вы сравниваете себя с кем-то. Если вы сидите здесь, ваш жизненный опыт ⁇ это полностью ваше творение. Физическая ситуация зависит от времени, в котором мы живем, от географической локации, в которой мы родились. Все это не важно. Даже пещерный человек, который, вероятно, всегда был в социальной изоляции, потому что вокруг никого не было. Даже ему были знакомы та же радость и страдания, которую знаете вы. Не потому, что фондовый рынок поднимался или падал. Сегодня у него была удачная охота, и он такой. Завтра он ищет повсюду, но ничего не находит. Он испытывает стресс и несчастье. С точки зрения опыта человеческой жизни ничего не изменилось. Отдельные люди либо радостны, либо несчастны, им либо приятно, либо нет. Поскольку мы считали субъективное измерение жизни гораздо более важным, чем физическое устройство жизни вокруг нас, мы в основном описывали качество жизни как субъективное измерение, потому что ваше переживание жизни — это качество вашей жизни. В каком доме вы живете, какую одежду носите, сколько у вас денег в банке, Вирус не проверяет все это, да? Если он добирается до вас, вы не можете дышать. «О, у него много денег, оставлю-ка я его в покое». Таких исключений нет. Потому что такова природа жизни. Вот как мы смотрим на это. Неважно, насколько вы благоустроены физически, то, насколько вы радостны, насколько несчастны, насколько приятен ваш жизненный опыт, насколько он неприятен — это ваша карма. Итак, зная это, мы начали разрабатывать инструменты, с помощью которых мы можем улучшить наш жизненный опыт, потому что мы поняли, что само это тело — механизм. Мы поняли, что это человеческий механизм, Лучше, чем у таракана, лучше, чем у собаки, лучше даже, чем у тигра, хотя многие люди хотят называть себя тиграми или как-то еще. С точки зрения эволюции это шаг назад. Никто не говорит я обезьяна, но люди идут еще дальше в прошлое и говорят я кобра, я тигр. Ничего, это их выбор. Я не... Это их личный выбор. У меня нет претензий, но с точки зрения эволюции это шаг назад. Поскольку мы осознали, что это превосходный механизм или более продвинутый механизм, что он способен на больше, чем мы полагали, мы осознали, что можем создавать еще больше механизмов, подобных нам. Допустим, вы были бы созданы как это дерево. Я это говорю не потому, что дерево толстое, не поэтому. Но если бы вы были даже как это дерево, придумали бы вы велосипед? Велосипед был придуман только потому, что мы можем двигаться. Если нужно двигаться быстрее, вы бежите. Но это все еще недостаточно быстро, вы хотите двигаться быстрее, поэтому вы придумали велосипед. Если бы вы были созданы как дерево, какими бы разумными вы ни были, вы бы не придумали велосипед, поскольку это для вас было бы не актуально Но поскольку вы можете двигаться и вы хотите двигаться быстрее, вы придумываете механизм. Такой механизм или такая машина называется янтра. Так что мы начали создавать разного рода янтры. В физическом мире есть велосипед, мотоцикл, машина, самолет. Теперь и космические корабли летают повсюду, но это во внешнем мире. В субъективных измерениях мы начали создавать инструменты или машины, или янтры. В северных регионах страны, Потому что на равнинах севера Индии не осталось ни одного древнего храма. Все они были стерты с лица земли во время вторжений. Здесь и там они построили небольшие храмы вместо утерянных, и им этого хватает. Только в Гималаях или далеко на востоке. Куда захватчики не дошли, можно увидеть древние храмы, такие как Камакья или Утаркаши или Гупткаши. До этих древних храмов захватчики не дошли. Но основная часть равнины Ганга, Пенджаб, Гуджарат, там все храмы были стерты с лица земли. Только на юге Индии можно увидеть древние храмы. И на востоке, например, в Пуре и еще в нескольких других местах. Там, где остались древние храмы, вы увидите, что в этой части страны мы называем божество, или сегодня из английского языка мы начали называть это Бог, или Янтра. Использование этого слова до сих пор превалирует на юге Индии. Мы называем божество Янтра. Это означает, что мы называем божество машиной. Мы зовем его машиной, потому что машина — это сложное сочетание форм. Форма — это янтра, базовой формой, всегда считался треугольник. От него произошло много сложных форм, и мы приспособили их работать нам на благо. Существует очень много измерений этого которые сложно рассмотреть, когда время ограничено, но чтобы дать вам контекст, с помощью этих измерений можно открыть новые возможности, новое окно в мироздании. Вы ничего не изобретаете. Вы только улучшаете свои инструменты восприятия, так что вы можете испытать и ощутить измерения, которые в других условиях вы бы не испытали. Как сегодня, с помощью телескопа вы способны увидеть то, что не смогли бы увидеть невооруженным глазом. За счет чего мы вообще знаем, что вирус существует. За счет микроскопа мы можем видеть то, что в противном случае мы бы не увидели невооруженным глазом. Если бы вирус появился 100, 200 или 500 лет назад, большинство людей во многих частях мира считали бы, что таково желание Бога. Бог сердится на нас, и поэтому так нас убивает. И так они и думали. Сегодня, поскольку наше восприятие усилено благодаря созданным нами машинам, мы знаем, что это определенный тип вируса, какова его природа, какого он цвета. На всех телеканалах показывают этот вирус. Мы знаем его облик, форму, цвет — все. Таким же образом, мы открыли эту возможность в субъективных измерениях. Во многих отношениях это может быть использовано очень эффективным способом. Так появились божества. В этом контексте я сказал, что нам известна технология создания Бога. У нас есть Байрови, у нас есть Дьяна Спросите людей, каково их переживание Дэви и Дьяна Для многих людей они больше, чем их жизнь, потому что они открыли измерения, которые те никогда не представляли возможными в своей жизни. Найдутся люди, которые спросят, да что же они там открыли? Откуда вам знать? Как вы узнаете? Если я смотрю в телескоп и говорю, я вижу то, это, и вы говорите, нет, у тебя просто длинная металлическая трубка, и ты дурачишь нас. Пока вы сами не посмотрите туда, вы не будете знать. Но здесь нужен не глаз, нужно вложить в это свое сердце, иначе вы не будете знать. В любом случае, для всего, что вы видите, что вы осознаете сегодня, необходимо подтверждение с Запада. Поэтому Рамануджам у вас появился случайно. Из Рамануджама просто изливалась математика. Люди не могли в это поверить, откуда все это берется. Потому что люди все еще пытаются расшифровать и разобраться в том, что он сказал более века назад? Он даже дал своего рода математическую основу концепции или реальности черных дыр. Когда в научном сообществе еще не было такого понятия, как черная дыра, он дал ей математическое обоснование. Из него просто изливалась математика. Люди спрашивали, откуда все это? Он говорил, Моя Деви источает математику. Он использовал деви, чтобы открыть математическое измерение. Если вы не знаете, в этой культуре для каждого аспекта жизни у нас есть определенное божество для всего, потому что смысл в том, чтобы найти доступ, создать инструмент, создать окно или создать механизм, с помощью которого вы могли бы достичь этого измерения жизни. Так что в этой культуре мы верим только в одно — в остроту человеческого мышления, для создания множества возможностей. Нет такого, что человек поднимает глаза к небу и говорит, «О Боже, спаси меня, защити меня». Это началось не так давно, потому что все начали утверждать, что Бог заботится о нас. Так что нам тоже нужно было что-то придумать. Другими словами, мы всегда говорили об этом, называя это нашей кармой. Либо вы делаете свою жизнь чудесной, либо делаете ее несчастной. Все зависит от вас самих. Больше никто не вмешивается в вашу жизнь. Это ваша карма. Никто, ни ваш отец, ни ваша мать, ни бог, ни ангелы, никто ничего не может с вами сделать. Вы можете использовать все для создания своего благополучия. Но, по сути, это ваша карма. Ваши родители — это один ингредиент, ваши дети могут быть другим ингредиентом, ваш супруг — еще одним. Ваш храм, молитва, мантра, ваша йога — все это разные составляющие жизни. Вы можете использовать их чтобы превратить это в замечательную частичку жизни. Или вы можете использовать их, чтобы превратить это в несчастную частичку жизни. Итак, основываясь на этом, существует наука о создании Бога, технология создания Бога. Но из-за сегодняшней глупой логики, когда я говорю «глупая логика», я имею в виду, что зачаточная логика на уровне детского сада распространяется на все аспекты жизни. Это не делается научным сообществом. Это делается целой кучей идиотов, которые считают себя учеными. Все, что они прочитали, это, вероятно, школьный учебник по физике. Больше они ничего не видели, но будут все отрицать просто потому, что у них такое примитивное чувство логики. Со всей своей логикой вы все еще не знаете, из чего вы сделаны, какова природа вашего существования. О чем же вы говорите? Вы видите все, слышите все, пытаетесь уловить запах, пробуйте все на вкус, чтобы понять, как устроен этот механизм. Попугаи не видят мир таким, как видите его вы. Собаки не видят мир таким, каким его видите вы. Они даже слышат не так, как слышите вы. Здесь так много существ, которые ощущают мир совершенно по-другому. Итак, сейчас весь ваш мир... Я не говорю о научном сообществе. Те простые ученые, которые активно постят в социальных сетях, они не понимают, основа их науки — Базируется на фундаментальной идее, что все мироздание ориентировано на человека. Но человек вовсе не является центральной фигурой в мироздании. Все эти WhatsApp-ученые и религиозные люди считают, что что мироздание создано ради человека? Нет, оно не ориентировано на человека. Если завтра вся Солнечная система испарится, в этом мироздании все по-прежнему будет хорошо. Так что не нужно так много обсуждать этот вирус. Просто оставайтесь живыми, оставайтесь здоровыми, оставайтесь живыми. Йога, йога, йога, Бхута-бхута-бхуте-шварай Кал-кал-кал-кал-е-шварай е шива шива сарве сварая, шамбхо шамбхо Maha